15 марта в Государственном киноконцертном зале «Чермен» состоится благотворительный концерт «Живая память», посвященный народному артисту Осетии Валерию Сакаеву. Все вырученные средства будут направлены на установление памятника Валерию Сакаеву в городе Схинвал. В концерте примут участие ведущие артисты юга и севера Осетии. Ждем вас 15 марта, 18.30, Государственный киноконцертный зал «Чермен». Справки по телефону 8 929 810 2035 Субтитры а